Мои Дорогие подписчики, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по Санкт-Петербургу, точнее по Невскому проспекту, на автобусе маршрут 191 по нечетной стороне зданий. Четную сторону я вам показывала в предыдущем ролике. Если кому интересно, смотрите ссылочку в верхнем правом углу. А пока мы заезжаем на Дворцовый мост, расскажу о том, что в это путешествие я отправилась после такс-парада, на котором побывала. Тоже ссылочку прикреплю в верхнем правом углу. Это было в середине сентября. Ну вот, дошли руки наконец-то сделать ролик, показать и рассказать вам о том, что находится у нас в Петербурге, на Невском проспекте, на нечетной стороне. Итак, мы стоим на светофоре, стрелки Васильевского острова и теперь поворачиваем на Дворцовый мост, после чего мы проедем Дворцовую площадь и уже выедем на Невский проспект. А пока мы пересекаем него, здесь вы можете увидеть Исаакиевский собор, шпиль Адмиралтейства и э, много людей, туристов и жителей города, которые наслаждаются последними э, деньками бабьего лета. На остановочках я, как всегда, делала паузы, поэтому наш маршрут будет без остановок в основном. где-то, может быть, мы попадем в пробку. Остановка Дворцовая набережная. В светофоре встанем. Везде я старалась сокращать это время. Ну, и по пути буду рассказывать что-либо о зданиях, которые мне известны, где мне удалось побывать когда-то и, может быть, даже поработать. Вот на данный момент мы встали на светофоре. Видим, как проезжают лошади с каретами это у нас такое туристическое развлечение у Дворцовой площади все кто хочет прокатиться на таких каретах, почувствовать себя золушкой можете оплатить такую поездку и проехаться по центру Петербурга ну здесь как всегда напряженный такой трафик очень много машин поворачивает в центр города вообще Невский проспект, она такая Бизи-бизи улица. Малая морская улица. <связь> то есть очень занятая, много народу всегда, э туристов, э а также машин. В общем, большой трафик практически всегда, за некоторым исключением. Даже несмотря на то, что это был выходной день, и машин не так уж и много, э нежели, э нежели в год. Станция Невский проспект. Но все равно периодически мы застреваем на светофорах, в трафике. И проезжаем уже начало Невского проспекта, первый и третий номер. Здесь находится огромное количество всяких бизнес-центров, офисов и магазинов. Там вдалеке находится новая, недавно построена станция метро «Адмиралтейская». Мы продолжаем путешествие по Нескому проспекту. Пересекаем э, Большую морскую улицу, набережную реки Мойки и проезжаем э, некоторые магазины типа Зара или СКА. Э, Здесь, кстати, находится это фирменный магазин хоккейного клуба СКА. Хоккейный клуб и ледовый дворец находятся, кстати, недалеко от моего дома в Невском районе, куда мы и направляемся. И выезжаем на Казанскую площадь, где можно увидеть наш знаменитый Казанский собор. Это действующий собор. Здесь обычно проходят и Рождество, и Пасха. Иногда бывает наш президент посещает такие мероприятия. Он находится на набережной канала Грибоедова, который мы на данный момент тоже пересекаем. И продолжаем путешествие по самому-самому центру Петербурга, по Невскому проспекту, который продолжает знаменитый гостиный двор. Этот универмаг известен на весь мир, так же, как московский Бум. Здесь, я думаю, можно найти любой товар на любой вкус, цвет и кошелек. Но ну, цены, конечно, как всегда, высокие. Честно говоря, я по этому магазину ходила очень давно и давно не заглядывала, что же там нынче продается. Здесь часто проходят протесты, поэтому стоит э, машина милиции на всякий такой случай. Ну и мы встали на светофоре. когда будем пересекать Садовую улицу с трамвайными путями. И вот сейчас мы их пересекаем. Очень солнечный и хороший такой теплый день был. И выезжаем на площадь Островского, где проходит много различных мероприятий периодически. Последний, который я посещала в мае, по-моему, или в июне. Наверное, в июне. Это бал цветов. Микибаны, красивые оформления различных платформ и костюмов были представлены на этом фестивале. Если кому интересно, ролик прикреплю сверху остановка. в правом углу. Дворец творчества юных. Следующая остановка... Идти, ну и дальше мы э, проезжаем Аничков дворец. Аничков. Обычно его называют петербуржцы. Это дворец творчества юных. Здесь когда-то я проводила концерты детские. Когда работала в Доме народного творчества, какие-то мероприятия здесь проходили. В основном танцевальные. И на данный момент мы пересекаем Аничков мост через канал набережной реки Фонтанки. Дальше вы видите розовое воздушное такое зефирное здание. Это дворец Белосельских-Белозерских. Там я побывала однажды внутри, тоже когда работала в Доме народного творчества. Какое-то то ли мероприятие, то ли семинар мы там проводили. Очень красивые э, интерьеры внутри. По-моему, там даже какая-то дубовая комната находится. Очень красивый такой старинный зал. Ну, э, за фонтанкой в сторону вокзала уже начинаются огромные большие знаменитые отели, а также рестораны. Это такой район. Рядом со станцией метро Майковская, который привлекает огромное количество туристов и располагает наших гостей в городе Санкт-Петербург. Также здесь находятся знаменитые магазины, которые еще пока какие-то работают, какие-то уже закрылись в связи с санкциями площади не пустуют и заполняются другими новыми магазинами или э, офисами или гостиницами. Вот мы проезжаем станцию метро Майковская, заглядываем вглубь других улиц и практически уже после пересечения станции Майковская. Остановка. Станция метро Площадь Восстания. Московский вокзал. Следующая остановка. Суворовский проспект. На другой стороне находится эта же станция, называется Площадь Восстания. И выезжаем на московский вокзал, с которого отправляются поезда в различные уголки нашей необъятной страны. Впереди вы видите обелиск города-героя Ленинград. Ну а также рогатые троллейбусы все еще ездят по нашему городу, хотя многие из них уже могут передвигаться и без электричества на батареях вот он московский вокзал отсюда обычно мы э, выезжаем в москву и дальше уже на нас прикрепляют на другие поезда там в киров мы ездили а нет в киров мы с ладожского вокзала выезжали ну вот с этого вокзала мы ездили по моему и в сочи и в ялту Давно еще до моей жизни в Лондоне. Ну, как всегда, вы видите автомобили, милиции на случай на всяких непредвиденных ситуаций, потому что вокзал это всегда так, такое место, где может произойти что угодно. Ну, большое скопление людей, теракты. В общем, наш город всегда живет в режиме боевой готовности к любви любым непредвиденным ситуациям. Ну и после вокзала мы выезжаем на Староневский проспект. На противоположной стороне э, я уже показывала, рассказывала, я работала когда-то в агентстве недвижимости. А здесь в основном находятся жилые дома с офисными центрами э, и некоторые гостиницы, рестораны и магазины. Люди гуляют, э, наслаждаются ярким солнышком, хорошей и теплой погодой. Остановка. Суворовский проспект. На данный момент у нас уже м, сильно похолодало, около 5 градусов на улице. Периодически идут дожди. В общем, осень вошла в свое русло. Ну, а я вам показываю сентябрь. Вот на Староневском проспекте уже я видела многие бутики. Как раз таки здесь они находились. И Диор, и Шанель. Вот они все закрыты уже, не работают. И окна у них заклеены. Вот Балгари. Вот этот теор как раз мы проезжаем. Так что площади свободные, если кому-то надо. Луи Витон, вот проехали. Кому-то надо, приезжайте, занимайте и пожалуйста, снимайте помещение и делайте свой бизнес в центре северной столицы. Мон план -то... тоже или открыт пока, непонятно. Современные здания построенные или отреставрированы, наверное, все-таки можно сказать, в достаточно старинных зданиях. Но все выглядит шикарно, так как это главная улица Санкт-Петербурга. Поэтому тут все должно быть чистенько и аккуратно. Очень мало зелени, как вы можете увидеть, есть какие-то небольшие олейки с деревьями, но в основном оформляют цветами на каждом столбе, существуют букетики в летний период времени, а большие вот такие вот деревья очень редко можно увидеть в центральных районах города. Итак, мы подъезжаем к станции метро площадь Александра Невского. Остановка. Станция метро площадь Александра Невского. Здесь обычно, если я еду на метро в центр города, я делаю пересадку со своей э, линией ветки метро. Следующая остановка. Улица Стахановцев. Вот там в глубине находится вход. И выезжаем на саму площадь Александра Невского где находится Александра-Невская лавра. И там большое-большое кладбище знаменитых писателей, композиторов и деятелей культуры. А сбоку от него видите Сергея Батрова. Недавно нам сделали такое граффити. В чем сила, брат, сила в правде. И уже вот выезжаем на э, мост Александра Невского и пересекаем снова Неву. После чего мы уже попадаем в Красногвардейский район. А вот там вот вдалеке можно увидеть поезд идет, это железнодорожный мост. Который, кстати, уже виден с моего окна, немного виден. То есть я живу не так далеко от площади Александра Невского. Мне до него пешком идти, наверное, минут сорок, ну, может, 50. А до Невского, ну, до метро канала Грибоедова или до гостиного двора, наверное, еще столько же. То есть полтора часа пешком где-то я могу уже быть в центре города. А на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.